Thank you. напуган куда-то исчез, Небо поблекло от смрада и едкого дыма, сильные мира резвятся на поле чудес, судьбы кидая на кон своих странных. Бьется сердце. Вставай, надежд не теряй. Мы вместе, а значит мы сила. Пытались всех нас растоптать и делить, И как собак за идею пытались травить, руки пологать в крови у подлецов. сердце вставай надеж не теряй мы вместе и значит мы сила